Берегите своих детей, их за шалости не ругайте В зло своих неудачных дней никогда на них не срывайте Не сердитесь на них всерьез, даже если они провинились Ничего не дороже слез, что с ресничек родных скатились Обнимите покрепче Ваши ваши дети Перелистывая альбом С фотографиями из детства Скоро вспомните облом О тех днях, когда были вместе